Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришел твердотельный накопитель формата NVME, который буду использовать для скидывания файлов с различных устройств. Это как смартфона, и ноутбука, компьютера. Для этого здесь справа и слева представлен дополнительные части. Заодно посмотрим, скорость передачи данных осуществляется при помощи вспомогательного устройства, а именно бокса пайлик, который вот представлен слева и мы его рассмотрим чуть позже распаковку и установку что из себя представляет фирма вы уже наблюдаете это кеокси бывшая сашиба переименована в новый формат это у них не самый скоростной твердотельный накопитель на 1 ТБ. сейчас я тут запущу технические характеристики данного накопителя и вы внимательно все видите посмотрите итак давайте сейчас будем скрывать смотреть данный твердотельный накопитель и заодно установим этот бокс и будем использовать он там написаны скорости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 итак давайте вскрывать, смотреть что находится внутри, что из себя представляет коробка вы уже видите, такого плана коробка бралось все Китая, как видно упаковка именно оттуда идет, стандартная упаковочка для данной фирмы представлена, есть Xseria Plus, там скорости два раза больше, в данном случае это особой роли не влияет, главное чтобы были компактные размеры, легкость и чтобы можно было носить с собой для этого я брался соответствующий бокс для того чтобы поместить туда этот накопитель давайте вскроем внутри находится документация даже как доставать данный твердотельный накопитель оттуда имеется в виду из этого блистера но увы, все на китайском языке, потому что предназначены для продажи в Китае бралось это все на aliexpress по понятным причинам, потому что там дешевле на данный момент когда у нас появились майнеры соответственно жестких и твердотельных накопителей большого размера и соответственно большой скорости вот, вот такой твердотельный накопитель делается все на одном заводе в Китае, единственно раскладывается в упаковке предназначенной для соответствующих регионов стран, континентов давайте посмотрим как он будет взаимодействовать непосредственно внутри бокса для этого сейчас проведем некоторые операции для того чтобы это сделать и давайте устанавливать бокс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 Второй вариант подключения для того, чтобы проверить скорость датчительного накопителя киокси находящегося в боксе ОРИКА, сейчас подключен по интерфейсу USB Type-C. я вам продемонстрировал возможности твердотельного накопителя киоксио формата nvme для того чтобы использовать внутри бокса для переноски и скидывания файлов каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию как обычно предоставил вашему вниманию делайте из этого выводы всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания!